Привет, меня зовут Алексей Лебелев, я предприниматель, и сегодня я расскажу о том... Лех, я иду сегодня пораньше. Что с отчетом? Блин. Сегодня я расскажу о том... Лех, я иду сегодня пораньше. Что с материалом? Краска. Что краска? А что материал? И сегодня я расскажу о том, как вести бизнес с друзьями. Поехали. Наверняка вы не раз слышали о том, что заводить бизнес с друзьями это гиблое дело. Это общее дело. И потом мы с первого класса вместе. И что там, где начинаются деньги, кончается дружба. Так ли это? Досмотрите ролик до конца, и я расскажу вам о том, как сделать так, чтобы бизнес укреплял дружбу, а не сломал ее. Для начала давайте разберем плюсы и минусы ведения бизнеса с друзьями. Плюсы. Первое. Уменьшение первоначальных вложений. Чтобы открыть практически любой бизнес, нужны первоначальные вложения. Хорошо, если они у вас есть. Если же нет, то нужно искать, где взять денег. Быстро назад! Ты глухой! И здесь могут возникнуть первые сомнения. Ведь ввязываться в денежные обязательства с малознакомыми людьми – затея рисковая. Совсем другое дело, ваш друг. <связь> Второе. Снижение рисков, которые размываются среди партнеров. Чем больше проблем, тем больше и ответственность. И с кем, как ни с другом, разделить тяжелое бремя ответственности. Третье. Надежность и определенность. Друзья ⁇ это близкие люди, с которыми вас объединяют общее прошлое, Все похожие цели, ценности и желания. Такие люди самые предсказуемые, а предсказуемость в бизнесе дорого стоит. Четвертое. Моральная поддержка. Как правило, начинающим предпринимателям не хватает поддержки. Вокруг сплошные хейтеры, которые говорят, что ничего не получится. Ну не получилось. Ну у меня бывает не получается. И в эти минуты сомнений, как здорово иметь того, кто поддержит. Спасибо. Теперь минусы. Первый. Непрофессионализм. Хороший человек, увы, не профессия. Часто оказывается, что люди не справляются с возложенными на них обязательствами. Принимают неверные решения, и если чужой человек нам никто, и с ним можно легко распрощаться. Не брат, гнида черножопая. То с другом такое расставание чаще всего будет означать конец дружбы. Второй. Сложность в управлении. Каждый пытается навязать свою точку зрения о том, какими должны быть эффективные бизнес-процессы и коммуникации в коллективе. По итогу силы вкладываются не в развитие бизнеса, а в перетягивание каната. Третий. Распределение прибыли. Если бизнес начинает приносить плоды, то по неволе возникают ощущения недовольства от того, что делить деньги приходится с кем-то еще. Как с деньгами-то там? Че с деньгами? Другими словами, вы получаете только половину прибыли или меньше, а не всю целиком. И это по-своему тоже нужно суметь пережить. И, наконец, четвертый минус – Разные взгляды на проект Люди с одинаковыми жизненными ценностями могут по-разному относиться к предпринимательству. Один желает воплотить полезный для целевой аудитории проект, второго интересуют исключительно деньги, один сидит над задачами ночами, второй кутит на первую прибыль. Это что, у нас такие налоги? Растаться сразу, когда появляются несоответствия, бывает непросто. Товарищи продолжают общее дело, тормозя прогресс друг друга. Кстати, если вы знаете еще какие-то плюсы или минусы ведения бизнеса с друзьями, обязательно пишите их в комментариях. Теперь давайте разберемся, а как же нам строить бизнес-то и не остаться без денег? Да без друзей. Во-первых, в основе любой задачи стоит цель. Так и в бизнесе. Чтобы он имел шансы на успех, вам необходима мощная идея, в которую поверит каждый и пронесет через все невзгоды. Во-вторых, вам сразу нужно определиться, на каких китах будет строиться ваше партнерство. Например, честность, открытость, прозрачность. Особенно хочу отметить тему финансов. Все движения финансов необходимо фиксировать в таблице, с доступом к имеют все партнеры. Одно это решит множество потенциальных конфликтов внутри команды. В-третьих, калибровка информации в команде. Открытость в коммуникации – очень важная составляющая бизнеса с друзьями. Каждый человек воспринимает и интерпретирует информацию по-своему. Он Стой. едет в Берлин. Классно. Ага. Ноги я... моей не будет в Берлине. Подвези Берлин. а вот да, Берлин. вот. Поэтому возьмите за правило обсуждать все проблемные вопросы, которые копятся в голове. В противном случае вся грязь, которая будет копиться в голове, достигнет критической массы, что приведет к самым фатальным последствиям. Это явление называется деформация восприятия. Отдельная тема. Если эта тема вам интересна, напишите об этом в комментариях и проголосуйте в моем телеграм-канале. А я подготовлю видео на эту тему. Ссылочка будет в описании. И, наконец, в четвертых. Несоответствие ожидания и реальности. Большинство конфликтов и недопониманий с партнерами происходит по причине искаженных ожиданий. В тот или иной момент времени каждому кажется, что он работает больше других и соответственно появляются претензии к партнерам. На самом же деле, если у всей команды горят глаза, то каждый ее член будет работать и вкладываться больше или меньше в разных временных промежутках. Осознание и принятие этого сохранит вам немало энергии и нервов. Работайте над мотивацией и развитием компетенций своей команды. Нет более благодарного человека, чем тот, кто чувствует поддержку и заботу. И самое важное, какими бы равными ни были доли в бизнесе, любой команде нужен лидер которому будут доверять и уважать. Этому качеству нужно учиться всю жизнь. Подписывайся на мой канал, и я научу тебя, как стать лидером и привести свою команду к успеху. А сегодня на этом все. С вами был Алексей Лебедев. Пока-пока.